Друг мой, вот скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь задумывался о том, что в айфонах есть умный встроенный будильник? Почему каждый раз, когда я просыпаюсь в 7 утра и выбираю опцию при звучании будильника «отложить», а не «выключить», iPhone дает мне поспать еще 9, ровно 9 минут, а не 10 или 15? Это, конечно же, очень странно и в то же время забавно. Всем привет, меня зовут Артём, кстати, и в сегодняшнем ролике мы узнаем, почему Apple ставит свои будильники на повтор именно на 9, только вдумайтесь, на 9 минут. В этом может быть какая-то магия. Почему не 10, и не 15, и может быть не 20 минут, и почему вообще не присутствует в айфонах, в iOS такая функция для того, чтобы можно было выбрать период, когда нужно тебя снова разбудить. Это, конечно же, немножечко странно, но совсем попробуем разобраться с тобой вместе прямо сейчас. Поехали! Некоторые люди тащатся от запаха нового автомобиля в салоне машины, других прет от распаковки новых айфонов и Айпадов, когда нужно снимать пленочки с устройств. Я же кайфую от различных мелочей в iOS, которые встречаются мне каждый день. В целом, все эти фишки малозаметны и ежедневно используя свой девайс, ты вовсе не придаешь им никакого значения, но если копнуть чуть глубже, то ты начинаешь понимать насколько iOS это самое совершенное, ну ладно-ладно, пусть, пусть в некоторых местах и забагованное, даже iOS 16, но все же самое идеальное мобильное ОС в мире. Когда на канале было около 8000 подписчиков, я уже тогда баловался со всевозможными функциями iOS и забыл пароль от экранового времени, заблокировав ряд нужных мне приложений. К счастью, тогда меня выручила утилита Mobian Lock от разработчиков Isas. С ее помощью в домашних условиях за считанные секунды со своего устройства можно удалить не только пароль с экрана блокировки, которую вы забыли, но и Face ID, Touch ID и, что самое клевое, разблокировать телефон от Apple ID за пару кликов. Забыл один из паролей? Решение есть. Mobi Unlock. Все гениальное, просто. Ссылка в описании. Оказывается, твой iPhone дает тебе поспать 9 минут не просто так. При создании этого видео я склонялся к мысли, что это может быть как-то связано с медицинскими исследованиями, что-то вроде, ну 9 минут можешь подремать и будешь бодренький ходить все 24 часа. Но на самом деле все немного иначе. Промежуток времени, через который будильник должен снова прозвенеть, взят из реальной жизни, а точнее, сюрприз-сюрприз, из будильников. Именно в реальных механических часах из-за сложностей в строении механизма инженеры смогли реализовать повтор сигнала только с интервалом в 9 минут, что стало своего рода мировым стандартом в механических устройствах. Ко всему прочему, немногие знают, что отложить будильник на заветный 9 минут можно не только тапом по экрану, но и нажав на любую клавишу качельки регулировки громкости. И да, это тоже своего рода отсылка к механическому будильнику. Феноменально, но Apple почти единственная компания, соблюдающая такую традицию в своей мобильной операционной системе и в своих смартфонах и планшетах. Вот такая интересная история. Не забудь поделиться этим видео со своими друзьями и родственниками, чтобы они могли так же, как и ты, подписаться на мой канал, поставить лайк этому ролику и благодаря тебе узнавать больше подобной крутой информации. До скорого. Пока.